Друзья, всем привет! Мы на месте, у нас все нормально. Я сейчас вам расскажу, как мы добирались. Дорога была очень сложная. Вы сами это все видели прекрасно. Мне казалось, что дорога эта не закончится никогда. С маленькими детьми это просто это, Ну, если Марк и Ренат еще более или менее как-то с пониманием ко всему относились, то Яну объяснить было очень сложно. Он с этого кресла своего все время вырывался. Ну, понятно, что мы ехали целый день. Мы в день проезжали по 1200 там, с хвостиком километров. Это рано утром мы просыпались. И поздно вечером мы приезжали в точку, где можно было остаться на ночлег. Ну, и постоянно ребенок должен маленький быть пристегнут. Это невозможно. Конечно, мы иногда его отстегивали, потому что крик был в машине такой. В общем, очень сложно. Но мы ехали на таком адреналине, что... Честно говоря, вот приехав уже сюда, мы сами не понимаем, как мы прошли такой длинный путь, такую длинную дорогу, мы проехали через всю Европу, реально сложно. Если бы мы заезжали через Венгрию сразу, вот на границе, как проходят, то это было бы немножко меньше. Но так как мы поехали через Кишинев, Румынию, только потом заехали в Венгрию, там еще были какое-то время... И потом уже поехали дальше по всем остальным странам Европы, то это, ну, мы неделю ехали. Это ужасно, сложно, но, слава Богу, мы это все преодолели. Я уверена, что самое страшное, что могло с нами произойти, оно уже позади. Знаю, что сейчас в нашей стране очень непросто. И непросто всем людям, которые находятся, независимо от того, в каком они городе. Вот даже несмотря на то, что наш город Днепр, который казался таким подготовленным и относительно спокойным от всех городов и то вот два дня назад прилетело несколько ракет и прилетели эти ракеты именно в тот район, где проживают наши родители, где проживает моя мама, где проживают Сережины-родители. Это было совсем недалеко от их домов. Мы сразу позвонили, все с ними в порядке, слава богу. Но люди настолько уже устали от вот этих вот сирен. Я у мамы своей спрашиваю: вы прятались? Она говорит: честно сказать, нет, потому что сирены гудят все время, не переставая. И когда прилетели вот утром ракеты, она говорит, всю ночь гудела сирена. Но так как в доме у мамы моей очень много людей, которых они приютили, то ну, они, естественно, в подвал никуда не побежали. Там даже, наверное, и места не будет для всех проживающих в доме. Места в подвале не хватит. В общем, многие люди уже... Устали от этого всего и где-то внутри смирились. Вы знаете, мне недавно написала одна семья. Они проживали в Киеве раньше. Сейчас вроде бы им удалось выбраться на Западную Украину. Семья, мама, папа, маленькая девочка у них, дочка. И у них есть свой канал на Ютюбе. Я оставлю ссылочку, переходите. Они очень подробно рассказывают и показывают, как они выживали в этот непростой период, и как они семь дней находились в бомбоубежище с маленьким ребенком. Я понимаю, что таких семей просто тысячи, наверное. И вот люди показывают, как именно выживали они. Что делали они в такой непростой ситуации. Если вас интересует информация, как покинуть город Киев, то переходите по ссылочке, я оставлю внизу в описании ссылку на их канал. Семья Еженковых, которые в подробностях рассказывают и показывают свою жизнь вот в таких сложных обстоятельствах. Теперь немного давайте расскажу, что с нами происходило на дороге, какие приключения, как нас встречали и принимали. Вот очень необычно было для нас путешествие по Словении. Сейчас расскажу, почему. Мы на первой заправке, на которой мы остановились, с нами ехала еще одна семья. Вот к этой семье подошел житель Словении и ну, спросил, вы из Украины, мы сказали, да, и протянул 50 евро. Просто так протянул, говорит, берите. В Словении мы не останавливались, мы были проездом. Теперь, что касается автобанов. Когда мы выезжали, мы слышали, что наше правительство говорило о том, что все автобаны, для, что все автобаны в Европе для украинцев бесплатны. Но лично могу от себя сказать, что это совершенно не так. Автобаны все платные и стоят они очень-очень дорого. Бензин очень дорогой в Италии и во Франции. Мы когда заехали, мы просто прозрели два... 40, по-моему, в Италии мы заправлялись. Ну и во Франции тоже такая же цена, 2 евро и, или 30 или 40 центов. В Словении мы заправлялись дешевле, там евро евро 70, по-моему. В Испанию заехали здесь меньше двух евро. Бензин, по-моему, евро... Евро-9 или Евро-8, вот так где-то. Да, я же не сказала самое главное. Наша конечная точка была Испания. Мы находимся сейчас в Испании, в городе Мадрид. Мы не планировали ехать в этот город, но так распорядилась судьба, и я этому очень рада. Долго не могли понять, в каком направлении, в какой город. С теми, с кем мы общались, а мы общались очень большим количеством украинцев, которые проживают на территории Испании, которые проживают не один год и владеют какой-то информацией. Всех разбросала по разным точкам Испании, и каждый по максимуму старался нас консультировать. Кто-то говорил, приезжайте сюда, кто-то говорил, приезжайте туда. Каждый звал свой город, но конкретики никакой не было, нас это пугало. Все говорили, мы поможем жильем, поможем вам найти жилье. Мы сначала планировали Валенсию. И мы разговаривали с человеком, который проживает в Валенсии, который занимается недвижимостью там, но он нам четко дал понять, что с недвижимостью не поможет нам никак. На тот момент, пока мы находились в дороге и направлялись в Испанию, в Валенсии проходил какой-то праздник который растягивается прям на неделю, по-моему, и там большое количество людей приезжает в город на этот праздник, и все гостиницы, все квартиры сданы, это первое. Второе, он сказал, что для беженцев из Украины, скорее всего, сдавать квартиры никто не будет, потому что ну, испанцы, они в этом плане очень щепетильные, они тысячу раз перепроверят и побоятся сдать нашим. Тот, кто сдает какую-то недвижимость в Испании, требует оплату на год вперед. Ну, мы находили на полгода вперед, но в основном требует на год вперед оплату. Следующее. Так как сейчас в Испании начинается сезон... И цены, ну цены реально кусаются. И мы поняли, что Валенсия для нас со всех сторон закрыта. Ну вот как-то вот не получается в нее попасть. И нам уже начали говорить, что вот приезжайте, ищите где-то в пригородах Валенсии. Мы начали в пригородах искать через идеалисту и там просто у людей в чатах спрашивать. Но ничего, вообще ничего нет. И дальше продолжали писать во все чаты о помощи, чтобы кто-то помог, подсказал, кто владеет какой-то информацией. И у нас уже Сережа на каком-то этапе было отчаяние, потому что мы едем, фактически едем в никуда. У нас две семьи, везде маленькие дети, и мы едем не зная куда. Мы едем в Испанию, а куда в Испанию? И я уже на каком-то этапе Серёже говорю, Сереж, ну мы уже максимум, мы все сделали. Давай теперь э, вот... Просто сделаем паузу, но кто-то должен ответить. но ну, Должна как-то сработать Вселенная в нашу сторону. И пока мы были в дороге, была какая-то тишина, мы взяли паузу. И на следующий день нам начали отвечать. И отвечать не украинцы, на которых мы реально рассчитывали, что кто-то поможет где-то с кем-то Состыкует, а начали испанцы писать на испанском. Вы начали переводить через Google переводчик. И вот две семьи отозвались. Одна семья этот город Бениса. Вот Бениса они первые написали. Очень много лет живут в Испании. У них свой частный дом. Они говорят: приезжайте к нам, у нас две комнаты, мы без проблем вам отдадим эти две комнаты, живите сколько хотите. Еще есть документы мы вам поможем. У них две дочки, они говорят, что вообще не переживайте, вы нас не будете смущать, потому что мы начали писать, что нас очень много, но мы не хотим там навязывать себя вам. Они говорят: вы что, ребята, приезжайте, мы деткам, мы игрушки, и вещи, что вам все необходимо, мы все вам поможем. Вообще даже не переживайте, не думайте за это. Очень-очень тепло. И так еще хорошо получилось, что вот муж с женой, жена сама. Родом из Норвегии, а живет уже много лет в Испании. А муж э, с Литвы, по-моему, да. И он хорошо разговаривает на, на русском языке. И вот мы с ним так по телефону созванивались. Он все, ребята, я вас жду, не переживайте, все едете к нам, мы все вам поможем. И тут проходит буквально минут 30, и нам начинают писать семьи с Мадридом. Одна семья написала, вторая написала, и вот ну, одна больше переживала за детей, она сразу хотела, они сразу хотели по приезду устроить наших детей в школу, но мы как-то так ну, немножко не это начали дергаться, но Испания славится тем, что у них очень такая сильная забота о детях, для них обязательно ребенок должен быть устроен, чем-то занят, поэтому у них такая вот опека очень сильная. Параллельно писала еще одна девушка Ракель, у нее трое детей своих. Это Ракель оказалась самой активной, и я ей просто очень благодарна, низкий поклон. Она сказала, приезжайте ко мне, я вас приму, переночуйте у меня, потом я вам помогу, расскажу, куда вам направляться. Эта ракель четко сказала, едьте однозначно в Мадрид, потому что в крупных городах помощи намного больше. И говорит, в Мадриде я вам помогу, вот вашей семье помогу, вы переночуете у меня, а потом я вас <coughs> отведу в Красный крест. Пока мы ехали, дорога очень долго, а мы с ней переписывались через Google-переводчик, естественно, потому что ни она, ни мы, ну, мы очень плохо знаем испанский, она не знает русский, все через Google-переводчик как-то получалось нам общаться. И уже было где-то 200-300 километров от Мадрида, она говорит, скиньте мне свои паспорта. Мы скинули свои паспорта. И спустя час она пишет, что я вас уже оформила в Красный Крест, вас уже ждут, вас поселят в гостиницу, вас накормят. Мы вообще не поверили даже вот тому, что увидели, то, что она нам написала. Не поверили, мы обалдели. Она говорит, приезжайте, во сколько бы вы не приехали, я вас встречу. А мы должны были приехать, у нас расчетное время где-то 10 часов. Мы смотрели по навигатору 10 часов вечера. Она дала нам адрес, мы этот адрес вбили в навигатор, и навигатор нас привез к огромной гостинице. Возле гостиницы мы припарковали машину, только мы вышли, сделали несколько шагов, к нам подбежали волонтеры, волонтеры, разговаривающие на украинском языке. И начали предлагать нашим детям всякие сладости, вкусняшки, там, ну, самое необходимое, да, начали давать нам влажные салфетки, шампуни, начали предлагать предметы гигиены. И где-то я начала говорить, что не надо, у нас это есть, берите, пригодится на потом, берите, нам обязательно нужно это все раздать. И они дали нам два пакета, чтобы вы понимали, сладости, печенье, конфет, Молока, соки, йогурты, детское питание, ну, в общем, всего-всего, шампунь, можно было даже взять там, у них были прокладки, пеленки, ну, в общем, много всего, и они говорят, берите, берите, берите, и мы взяли эти пакеты Зашли в гостиницу. В гостиницу нас ждала Ракель. Какой-то своей знакомой, видно или подруга которая ей помогала. Они пришли тоже с огромным пакетом. В этом пакете лежали игрушки для детей. У нас детей было 3, 4, 4 ребенка. И лежало четыре таких огромных чемодана металлических, детских. В этих чемоданах ты открываешь, а там столько всего. Там столько сладостей, столько всяких конфет, каких-то мармеладок, в общем, у детей просто так, тут глаза, они в шоке, в шоке ехать так долго, и потом такой бонус, мы, естественно, с этой Ракель обнялись, и она прижала нас к себе, это была такая очень теплая встреча, она говорит, сейчас я вам помогу оформиться в гостинице, в Красном Кресте я вас уже оформила, все уже документы Вы у нее в базе есть, сейчас идите в номер, положите вещи, идите покушайте, это было 10 часов вечера. Начало 11-го, пока все это распределили по номерам. Гостиница очень хорошая, номера очень хорошие. Нам дали два... Номер одной из с которой мы ехали, но и нам. Нам дали двухкомнатный номер, в котором мы сейчас находимся. У каждого ребенка своя кроватка. Есть кухня. Но на кухне, правда, нет посуды, чтобы можно было готовить. Но, в принципе, в этом нет надобности, потому что здесь трехразовое питание шведский. Стол кормят очень вкусно. Для нас это ничего не стоит, с нас не берут никаких денег. Я вчера ходила в Красный Крест, уточняла, сколько мы можем здесь находиться. Они сказали, пока вы с нами, вы можете быть здесь только, сколько будет длиться в вашей стране война. Детьми занимаются отдельно аниматоры Красного Креста. Здесь огромная территория, огромная площадка, куда с утра приносят... Игрушки для детей, много мечей раздают, бадминтон, самокаты, роликовые коньки, совсем маленьким деткам коляски приносят с куколками, много книг. Пазлы, конструктора разные. Ну, в общем, все-все-все. И еще плюс сами аниматоры приходят там, где-то какая-то группа аниматоров берет себе деток, они там танцуют, играют в игры. Кто-то принес кегли, разложил и с детьми, играют. Заботы настолько много, мы даже не ожидали. Мы реально ехали, мы рассчитывали, у нас в голове прокручивались но самые худшие картинки. Мы понимали, что Мадрид очень дорогой город. Что снять жилье? Это нереально, нереально и очень-очень дорого. Но благодаря вот такому случаю, благодаря Ракель, которая каким-то чудом появилась в нашей жизни, которая сейчас продолжает, вот мы здесь находимся уже третий день, она каждый день звонит и спрашивает, как у нас дела. Вчера она вечером позвонила и сказала, я приглашаю всю вашу семью ко мне домой на чай, на торт. Говорит, я предлагаю вам пообедать с нами, а потом говорит, приглашу, а потом хочу с вами поехать отвести ваших деток в Макдональдс. Я не знаю даже, как себя правильно вести, настолько где-то неловко ты себя чувствуешь, и она полностью нас консультирует любые какие-то вопросы, какие мы ей задаем, она все-все-все в подробностях рассказывает, и то, что получили, то, о чем даже и не, и не ожидали, и не подозревали, что настолько тепло настолько хорошо могут принимать людей. Практически вся гостиница заполнена беженцами из Украины. Есть какой-то процент людей, совсем маленький европейцев, которые каким-то случайным образом оказались вместе с нами, но я так понимаю, они здесь временно, там на несколько дней и куда-то улетают. Наши гостиницы находится недалеко от аэропорта, потому что я вижу, как взлетают и садятся на посадку самолеты. Я понимаю, что аэропорт здесь недалеко, есть какой-то жилой район, мы туда еще не добрались, хочется походить, побродить, но мы еще немножко адаптируемся, отдохнем и обязательно... Все это осуществим. Вот длинный и долгий путь, который пришлось нам пройти, наверное, он все-таки стоил того. Конечно, есть какая-то неловкость. Даже мы с мамой моей созванивались. Она рассказывает те ужасы, которые приходится сейчас им проходить. И мне где-то неловко. Мама спрашивает, как, дочка, у тебя обстоят дела, а... Я говорю, мам, мне даже стыдно рассказывать, как у меня обстоят дела. Чувство вины тоже где-то присутствует, но мы все живые люди, это без этого никуда. И в таких тяжелых условиях сейчас очень много смешанных разных чувств. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч. Мы скоро увидимся.